ну что ж всем здравствуйте сегодня буду рассказывать про уникальный такой системы которая называется windows 10 для рабочих станций так как пишут там много что кто-то что-то никого-то не получается где-то как-то работа это просто-напросто у вас маломощные компьютеры маломощный компьютер такой же как у меня но у меня он не маломощный так как у меня все-таки сейчас секунду ддр 4 для рабочей станции вот видите оперативная система вот он ключик если кому то надо если кто не может обновить его обновите и поставьте все остальное сделано будет попробуйте не знаю будет работать или не будет но все равно два ядра два потока у меня правда ддр 4 Тут ничего не поделаешь пришлось раскошелиться давненько уже вот э, недавно купил оперативную память себе добавил, но уже как-то повеселее стал работать и по мощнее вот, ну сами видите довольно неплохо все прям реально вот этот у меня тоже маломощный вот на 500 гигабайт у меня стоит смарт-карта вот возможности SATA 3 6 гигабайт вот, про 6 гигабайт я, мне думали, буквально недавно позаимствовал два жестких диска вот а, по 2 телобайта ну, попробовал повешать взял еще а, 700 700 ватт блок питания, позаимствовал ну, в принципе, попробовал, но ну, мне честно сказать, все мои ожидания были прям идеальны. Просто, просто, еще раз говорю, это идеально работал. Как-то написано. Windows 10 до да, 2 гигов идет, а здесь идет, Тут вот, у меня 4 гигабайта я телобайта по, поставил, 4 500, и еще мой работал, и они синхронно все работали, поверьте, это было просто идеал по сравнению с ними, но видите, пока оперативная, ну пока он у меня, ну, все равно, конечно, при такой нагрузке, я сейчас вам покажу какая нагрузка у него, так, так работать это не каждая система может так работать по крайней мере я сейчас включил очень много и тяжелых программ ну сами видите просто идеал пока не сработает а, кстати а, по поводу там написано вот этой системы которая форматирование да а, вот она рфс пишут, но она, честно сказать, по нашим компьютерам, так как я хожу редкий раз делаю компьютеры, э, позвонит или по WhatsApp по удаленному доступу. Э, по установке, как я не пытался, он у нас она здесь пока не работает. Даже у меня на DDR4 же самое нету. Может быть в будущем будет, но нет. Потом что он и убирает ошибки, вот, пожалуйста, вот, так, вот такой если файлик у вас появится, скачали вот эту Windows 10 для рабочей станции, например, 64, может 32 у кого-то, ну можете не искать, не пытаться, даже голову себе не забывать, не забивать, но вы не найдете нигде ее полностью, чтобы она была активирована, если она есть, то ключи слетают. Я вот больше полугода работаю, мне еще ни один раз ни сбоя не было не слетело но ну, все равно я для себя сделал сами видите вот такие вот файлики поставил это называется архивирование это что-то случится вот что у меня вот это... в этом компьютере есть все обратно все вернется то же самое у меня там кстати есть пару видео как сделать синхронизацию а, не в облаке а синхронизация, архивирование, что было вот на, на D там или на каком-то жестком диске, ну, конечно, вы рискуете, так как я рискую то же самое, что на D поставил, и у меня один жесткий диск, и, конечно, он мне может слететь, и все полностью. но у меня есть еще жесткий диск маленький, я туда сохранить, синхронизировал все полностью. Да, кстати, пробуйте, не стесняйтесь, закачивайте, работайте. Так что... Ну, просто я говорю ожидания просто превзошли многие вот что дальше дальше вот придем отсюда вот я тут какие поправки сделаю и с вами поделюсь вот восстановление системы по умолчанию вот, что например можете по умолчанию может может нет ставьте восстановить системы так как не задано, это хорошо, вот, быстродействие поврежденные файлы, включите пожалуйста поврежденные файлы и все появятся, у вас будет проверять, чтобы они сами по себе исправлялись, вот, завершение работы тоже быстродействие загрузки, диагностика диска поставьте тоже вот попробуйте по почитайте вот smart, smart что я показывал вот сам жесткий диск делает полностью убирает ошибки чтобы у вас лишний раз ваши коллектора не слетели не улетели ну и все остальное скоростью отклика ну, попробуйте тоже сделать, может будет шевелиться, ну сами понимаете и видите как у меня идеально просто работает сам по себе вот так как я занимаюсь графикой вот и в основном видео делаю сколько я в одноклассники, вконтакты потом ютубе у меня больше 100 видео подписывать не стесняйтесь там много чего узнаете про систему и все остальное а, потом в фейсбуке у меня тоже самое много файлов там а, есть и подписчики свои есть поклонники есть и, которые не поклонники ладно дальше поехали а, я тут как бы решил сделать показать при вас тестировку как он будет работать вот я это сейчас закрою смотрите здесь 47 оперативную память ну это конечно процессор но слабенький у меня вот здесь вот сами видите вот я подготовил все которые программы можно запустить поверьте это в основном сделать невозможно. Я сделаю каждую программу. Она будет работать сейчас сама по себе. И посмотрим, как он будет сам по себе реагировать. Поставлю сразу на проверку. Касперский. Касперский занимает 2 гига. Полностью оперативной памяти полностью жесткого диска, его на балоке жесткий диск, он практически сильно не дает работать, пока начинает проверять. Ну что ж, желание есть, будем продолжать дальше, наверно. Включаем проверку. Запускаем. Закрываем. Оно пошло у нас. Все. Начинаем. Здесь у меня редактировать стоит. Я специально сделал, чтобы он начал делать редакцию свою. Видите, тяжеловато все равно как бы это... Начинаем экспорт делать. Сейчас он запустится. Ну вот. Так, у меня он стоит да здесь я буду стоять начинаем я это закрываем потом начинаю включать пуск проверку системы ставлю сканировать начинаем делать и не и заметьте плюс еще у меня идет запись так делаем эффекты перехода видите маленько все равно тяжеловато идет вот Видите, даже маленько притормаживает. Делаем окей. Так, ну что ж. Файл делаем. Сохраняем. Так, ставим его на рабочий стол. Видите, по крайней мере, он у меня вот на рабочий стол. Окей. Вот видите, да? Сейчас он будет это все сохранять. Угу, забыл однирку поставить. Что-то совсем затупил сам. Ну все, пошло сохранение. Потом мы... Что у нас в Посмотрим, справится ли он с заданной задачей. Вот он. Берем. Ставим. Джифы. все равно видите как все равно тяжеловато прям тяжко идет да сейчас пока месяц эта программа она самая тяжелая в принципе все потом поехали дальше вот она жив но ну, давайте просто любой сделаем просто намотаем так сохраняем то же самое делаем окей okay. закрываем складываем складываем тоже сами понимает, что это слишком тяжелое тоже идет делаем вот так вот открываем делаем настройки делаем эффекты текстуру ставим Делаем ОК. Но все равно, естественно, оно будет потупле, так как еще плюс к этому запись идет. Ну вот. Видите как? Ну что-то уже появляется. Еще раз сделаем пластик. Раз, два, три программы, программы одновременно. Сейчас вот это работает будет. Ни одна система, еще ни одна система не будет так работать. Открываем. Ну, если, конечно, был бы у меня процессор бы помоднее, ну, естественно, это было совсем замечательно. Сохраняем. А, да. Рабочий стол. Сохраняем. Окей. Все, запускаем. В принципе, ну, сами видите, работает вот. Работает здесь, работает, работает здесь. До сих пор. Самые тяжелые вот эти программы, которые работают. Я надеюсь показал, рассказал. Это просто реальная, обалденная программа. Windows 10, который называется Оперативная система Это я закрываю Ну и потихоньку давайте закроем все программы кстати вот эту поставить деформа... дефрагментацию диска нет закрываем закрываем фона, например. Останавливаем. Ну я думаю Все ваши ожидания То же самое Все заработали э -э Какая бы Другая система бы Еще раз говорю Она бы давно, бы давно бы Сдохла Ну естественно видите Какой процессор у меня слабенький Ну вот Смотрим что у нас осталось При рабочем Сейчас ничего голенький все работает. Работает только запись. Ну что, мы протестировали Windows 10 для рабочих станций. Еще раз повторяюсь, э, ни, даже смысла нету, Не заморачиваться, вы все равно не найдете, э, чтобы скачать эту десятку активированную, так как у меня в предыдущем видео есть. Там, э, ну, наверное, скорее всего, сюда тоже закину обновление Windows 10 с любых от 15 года до по нынешнее время ссылочку я скину вам сегодня я загружу я в облако вот и я надеюсь обновите ну в принципе следующее видео я покажу как это обновляется и как раз ссылочки скину вам в принципе 15 минут хватит чтобы обновить десятку свою вот В принципе, все, что интересно, что-то... А, есть номер телефона, там, видите, там тоже и WhatsApp есть на этом телефоне. Звоните, а, пишите в Одноклассниках, в ВКонтактах и в Фейсбуке, не стесняйтесь. А, что еще дальше? Я живу в Васкетинском районе. Если вопросы какие-то произойдут, ну, например, почистить компьютер, там, не уходя из дома, в любой ситуации позвоните, я слишком дорого не беру, вот. по мере возможности я приеду к вам домой со своими причиндалами буду вот, ремонтировать компьютер например или установлю или все что-то могу сделать дальше а, по крайней мере в Аскетиме, в Евсина, в Ленева вопросов нет тут рядышком тут добежать недалеко на в Новосибирск можно если что съездить вопросов нету есть, кто-то смотрит по деревням, но по деревьям маленькое совсем другой вопрос. Туда только ехать, если я поеду, туда 2-3 компьютера будет. Собирайтесь коллективно, я приеду вам, сделаю день-два, и будет у вас все работать. Все, что могу, вам расскажу, покажу, не стесняйтесь. Я никакой не программист, не такой модный до ужаса. Я нигде не учился, нигде не... ничего, я буквально вот этих 5 лет, ну, не буду подробности давать, здесь какие-то есть подробности, могу объяснить. Но ну, кто близкий, я не знаю, почему я начал заниматься этой системой. В принципе, подписывайтесь, не стесняйтесь, у меня нет никаких реклам на ютубе нету никаких вирусов ничего нету потому что я этой гадостью не занимаюсь и я делаю только для блага людей кто не понимает э, тем более в преклосном возрасте которые э, ну, в 35-40 45-50 вот я езжу ремонтирую людям которые не понимают но хочет заниматься если кто то хочет заниматься пишите звоните на WhatsApp объясню расскажу еще раз сделаю любое видео от начала до конца что какие то есть проблемы есть у вас ну в принципе удачи еще раз говорю подписывайтесь на youtube смотрите мой сайт там много в этом сайте в Карсаре очень много есть возможности много программ кое какая-то музыка есть там есть видео как включать музыку можно расслабляться отдыхать читать статьи ну и все все все остальное будет лишь следующая колонка статьи о ветеранах и инвалидах так как я в этой категории в данный момент и я больше склоняюсь к людям которые нуждаются Кому-то надо помочь по интернету где-то свой, свой сайт, если кому-то надо, надо создать в гол в будет. Ну, в принципе-то удачи, пишите, делайте комментарии, вопросы и удачи всем, пока.